Ну что, было много комментариев, было много каких-то переживаний, предположений о том, что такое здоровье. Я хочу поделиться своим видением этой темы, потому что я работаю с ним какое-то время, и мы тут обсуждали с друзьями, что ну, вот эта ситуация, которая сложилась, для многих она оказывается пугающей. И мы обсуждали, что люди говорят, я так боюсь этого вируса, ничего не понятно, он невидимый, там, а что если я заболею, а что если я не заболею. А, скачивание книг Джоди Спенза про то, что бессознательное может все и надо настроиться на здоровье, все это дело процветает бурным, бурным цветом. Итак, что мы будем сегодня обсуждать? Мы обсудим, что такое здоровье с психологической точки зрения. Не что такое психологическое здоровье, да? а что такое физическое здоровье с психологической точки зрения. Есть ли какая-то взаимосвязь, и если ее, например, нет, то можно ли болеть и умирать счастливым хотя бы. Вот наши с вами темы и наши с вами задача. Я хочу предложить вам некий набор практик, который позволит работать со здоровьем. Потому что э, я смотрел ваши комментарии в Инстаграме, мы задавали вопрос, что вы думаете о здоровье, что такое здоровье. И кто-то пишет о том, что это когда я не чувствую своего тела. Но, видимо, вы очень часто бывали в Амстердаме, пока границы были открыты, э, потому что когда мы не чувствуем своего тела, на самом деле это очень странное. Очень удивительное переживание, ради него многие люди медитируют, кто-то ездит в Амстердам, да, кто-то занимается самогипнозом. На самом деле, когда мы чувствуем себя хорошо, чувствовать себя хорошо и не чувствовать свое тело, это, конечно, но ну, две большие разницы. Мы же так и говорим, я чувствую себя хорошо, я не чувствую себя хорошо, потому что в норме физическое тело, оно продуцирует то, что в телесной ориентированной психотерапии называют ощущение вибрирующего здоровья. И, конечно, мы чувствуем себя здоровыми, это очень специфическое состояние, которое мы, правда, умеем игнорировать, потому что, как у того парня, который в 14 лет заговорил и сказал, что яичница пересолена, мама говорит, ты же не разговаривал, но до этого все нормально было, да? когда все очень хорошо, мы на какие-то вещи не обращаем внимания, мы учимся их игнорировать. И в этом одна из проблем работы со здоровьем, потому что болезни очень заметны, а здоровье очень незаметно. Другое определение, которое меня тронуло, было вот это вот определение, которое Наташа Безлепкина предложила, да, что это такое состояние, когда тело не препятствует достижению целей и достижению счастья. Но давайте скажем честно, что, во-первых, Большинство из нас со счастьем путешествует всю жизнь, и жизнь это вообще путешествие и игра в счастье, и в поиске того, как оно лично наше счастье устроено в этот конкретный момент. А во-вторых, тело, конечно, препятствует нам, и тело препятствует в любой момент. Тот, кто занимается спортом, например, гоняет на велике, как Олег, да? Он хочет проехать а, большую дистанцию или а, дистанцию за меньшее время, то есть и тело ему препятствует в этом, оно болит, оно не хочет, оно а, ослабевает, устает а, на протяжении этого пути, и он его тренирует. Если человек хочет выполнить какое-то сложное танцевальное движение, а, мне очень нравятся такие кадры, где Барышников тренирует вот эти прыжки, повороты а, в одном из фильмов с его участием, где очевидно, что для того, чтобы сделать это элегантное движение, которое со стороны на сцене будет вызывать просто восторг у нас, уходят часы тренировки, борьбы с собой и преодоление физического боли, стертых ног и так далее. То есть на самом деле, когда человек двигается да, куда-то вперед, в смысле телесном, тело всегда препятствует его целям. Потом мы в каком-то возрасте приобретаем ограничения, и тело, например, отказывается с такой скоростью бегать или а, такие грузы поднимать. Поэтому мне это определение... Оно, оно очень распространено. И проблема со здоровьем состоит в том, что реально для меня, те, кто был на семинаре про здоровье, был на моих других вебинарах про здоровье, вы знаете, что главное для меня про здоровье – это ваше определение здоровья. Потому что его нет ни у кого. Всемирная организация здравоохранения – наша Сейчас она стала очень модной, но э, я про них думал уже давно. И у них нет определения того, что такое здоровье. Да? Они охраняют здоровье, но не знают, что это такое. Э, это напоминает мне притчу Хаджи на Средине, когда он занимался контрабандой ослов и вешал на них всякие тюки со всякой херней. Так что таможенники досматривали эти тюки, потому что они знали, что он знаменитый контрабандист. Но никогда там не было ничего такого запрещенного, и они его ä, пропускали. И уже когда он был на пенсии со старым таможенником, они сидят, пьют вино, и старый таможенник говорит, теперь-то ты можешь мне сказать, чем ты торговал? Он говорит, конечно, осламе. Вот, э, да, когда нет определения, Невозможно, естественно, это охранять. Ну, что, что они охраняют? Состояние общего благополучия человека. Поэтому хорошее настроение было определение здоровья. И, конечно, мы имеем в виду, что когда у нас хорошее настроение, и мы здоровы, нам хорошо. Но давайте скажем честно, когда мы здоровы, у нас бывает плохое настроение, мы расстраиваемся по поводу каких-то вещей, у нас какие-то вещи могут обидеть, расстроить, разозлить и это не испортит наше здоровье прямо в моменте, да? поэтому я вас приглашаю подумать о том, что такое здоровье лично для вас, потому что у нас сейчас идет вот этот коммуникативный шаулин, и мы там будем обсуждать такую вещь, как логические уровни. Мы очень часто определяем здоровье как отсутствие болезни или как противоположность болезни, но здоровье противоположностью болезни не является, то есть если человек здоров, у нас же есть вот это интуитивное ощущение, когда мы смотрим на человека, да, и мы можем посмотреть на двух людей одного возраста и сказать, кто из них производит на нас впечатление более здорового человека. Есть такой момент. И если, например, даже мы возьмем человека очень уставшего, мы можем сказать, а вот у него ухудшилось здоровье. Но если мы возьмем двух одного людей посмотрим на них, мы можем сказать, ну да, они очень сильно устали, но у этого, мне кажется, здоровье больше. Да, есть некое вот это интуитивное восприятие, которое мы не можем облечь в определение, которое мы не можем облечь в слова. Или, например, я здоров, и у меня по какой-то причине болит голова. Например, я недостаточно воды сегодня выпил, 60% головных болей, говорят, связаны с дегидратацией организма, и когда голова болит, первое, что нужно делать, это выпить хорошей чистой воды не чая, не кофе, не соков, а просто воды, и подождать, как будет развиваться ситуация. Да? Могу ли я быть здоровым и иметь какой-то симптом? Могу ли я быть здоровым и, например, если в меня попал там, вирус гриппа, я заболел, у меня грипп? Останов... Ну, да, становлюсь ли я больным на этот момент? Ведь у нас очень странное отношение к этому. Uh, например, мы говорим «раковый больной», «больной спидом, то есть мы даем вообще ярлык всему человеку. Да? В американском языке есть вот эта вот история uh, «you are beer person or wine person». Ты типа пивной человек или винный человек. Они там очень легко вешают ярлыки. Uh, и здесь мы тоже вешаем эти ярлыки. Это туберкулезник, например. Но мы же не говорим «это гриппозник». Мы говорим «человек болеет гриппом». Да? То есть есть какие-то заболевания которые мы подразумеваем как некое поведение, как некую деятельность. Вот болеть гриппом, болеть ангиной, но какие-то заболевания мы им приписываем сразу тип уже. То есть они как будто бы определяют тип личности. И если мы не думаем, и у нас нет определения здоровья, мы не знаем, как его культивировать, мы не знаем, как его тренировать, как его практиковать, и тем более не знаем, как его охранять. Привет, что здоровье – это качество жизни. Нет, это не одно и то же. Качество жизни – это гораздо более определенное понятие, Аня. Если вы зайдете как раз у Всемирной организации здравоохранения, здоровье определяется как состояние общего благополучия, а качество жизни состоит из 36 компонентов, и у них есть специальный тест для определения качества жизни. Но называются они не Всемирная организация повышения качества жизни. Да, это очень подозрительно. Хорошее состояние. Да? И вопрос состоит в том, что такое хорошее состояние. Потому что а, наш мозг, наша деятельность, наше мышление устроено так, что мы можем изменить и улучшить то, что мы можем измерить. И температуру мы можем измерить. А, температуру тела, например. Уровень боли, есть шкала для уровня боли. Мы можем измерить а, какие-то показатели а, в крови. Но как мы измеряем свое здоровье? И это очень важная штука, потому что для меня здоровье – это все-таки более высокий логический уровень, это способ и вид взаимоотношений, которые мы строим с окружающим миром. Потому что если я хочу, занимаясь спортом, чего-то там преодолеть, что-то сделать, тело мешает мне, тело, безусловно, является ограничением в этом достижении, и моя задача его увлечь, натренировать, обучить и научиться им пользоваться так, чтобы преодолеть эти ограничения. Раз. А, два. Это способ взаимоотношений с миром, потому что а, то, что является здоровьем для подростка или для ребенка, у детей, например, незрелый иммунитет, и дети а, могут болеть какими-нибудь простудными заболеваниями, просто какой-нибудь активизировался в носу, и они могут две недели лежать с этой фигней, а, сопливить, температурить. Взрослый человек обычно уже выздоравливает гораздо быстрее. Человек в сильно пожилом возрасте реагирует еще как-то иначе. И вот эта вот трансформация и изменение этого способа взаимоотношений, который мы строим с окружающим миром благодаря своему здоровью, да, это один вариант того, как мы можем описывать. И я приглашаю вас, это абсолютно реальное предложение, потому что мне сейчас приходит, Тысячи, ну не тысячи, несколько сотен писем пришло в последние две недели, на самом деле. А люди пишут благодарности, что они были на семинарах. Привет, привет. Они были на семинарах, и благодаря тому, что они натренировались э, управлять состояниями, э, натренировали там, состояние нейросчастья, настроение счастья и так далее, они сейчас чувствуют себя гораздо лучше. И вы себе не представляете, какой радостью и теплом, и смыслом это наполняет мою работу. Я даже на основании этого сделал сейчас э, такой курс двухнедельный. Э, у нас была битва в... Э, в Zoom у нас совещание, естественно, тоже в зуме проходит с ребятами. Я всех уговорил, что э, его надо сделать крайне-крайне ну, дешевым, для того, чтобы все могли поучаствовать, и те, кто уже был на всех семинарах, и те, кто э, новенькие. Э, вот. И вот эта вот история про настроение себя, про улучшение собственного состояния, потому что, э, да, в частности, здоровье связано как-то с субъективными ощущениями и субъективными хорошими переживаниями. И, например, если мы берем а, восточную китайскую классическую медицину, то там а, из повреждающих факторов самыми страшными являются так называемые внутренние патогенные факторы. И это в основном наши эмоции, наши переживания. И с точки зрения классической китайской медицины, а, если говорить про такое явление, например, как иммунитет, а, то ключевыми разрушающими факторами являются факторы страха и а, мысли жвачки. Да, то есть вот постоянный мыслительный процесс. И мы знаем, что сейчас огромное количество людей, а, те, кто там не занимался или те, кто себе попустительствовал а, в последнее время, обнаруживают, что это, наверное, самая неприятная часть. То есть в мозгах поселяется вот это... И это то, что реально э, понижает и качество жизни, и это то, что в долгосрочной перспективе, в течение там, нескольких дней, и недель, реально э, может э, разрушать потихонечку здоровье и снижать иммунитет с точки зрения... Э, да, с точки зрения китайской классической медицины, это вот во всяком случае так. И э, когда доктор китайской классической медицины взаимодействует э, с пациентом, он э, интересуется... Uh, собственно, это внешние факторы или внутренние? Если это внешние факторы, там, холод, жар, ветер и так далее, с ними гораздо проще работать, чем со внутренними. И uh, в этом смысле мне очень повезло, что моя профессия как раз состоит в том, чтобы... моя профессия – это счастье, да, и моя профессия состоит в том, чтобы помогать другим людям и настраивать себя, uh, чувствовать себя гораздо лучше и uh, настраивать вот эту внутреннюю среду, которая укрепляется и которая питает нас. Uh, так, а, Анна, может здоровье это когда все органы и системы функционируют идеально, оптимально и uh, uh, является ли старение болезнью? Смотрите, Анна, uh, здесь нет правильного ответа, это не то, что я загадал вам загадку, и я знаю ответ, а вы мне предложите, и если вы угадаете, я вам скажу. Я еще раз хочу сфокусировать ваше внимание на том, что определение здоровья не существует. Это нечто бесформенное, это нечто, о чем мы э, ну, не умеем думать. И кто-то не умеет думать об этом больше, кто-то не умеет думать меньше. Да? Ко мне большое количество людей э, приходили с так называемыми там, э, фобиями, типа канцерофобия, когда человек боится раков э, ну, и так далее. И... Э, э, мне просто посчастливилось родиться в семье врачей. И с детства я был в среде, где про здоровье и про заболевание и про восстановление здоровья и улучшение здоровья мы думали и мы обсуждали, как это происходит. И я сталкивался с этими вещами. Во-первых, я сам очень много болел. Теперь мир меня понимает. У меня было 6 пневмоний или 7 за жизнь. Первый я в полтора года получил, потом было несколько лет подряд уже, когда я был взрослым. Потом я научился вызывать у себя пневмонии и научился оставаться здоровым. У меня были ситуации, я почему... Мы сейчас обсуждали, раз с чего я начал, с друзьями, что люди боятся, и неопределенность вызывает страх, да, то есть какая-то простая простуда вызывает панику, что а вдруг это коронавирус, а что меня тогда ждет, а как лечиться, а лечения нет, ну и так далее. И я просто понимаю, что я был в этих ситуациях, у меня друг лежал на обследовании и стоит в к столовке, ждет. К нему подходит медсестра, говорит, а, там, это твоя фамилия? Он говорит, да. Она говорит, ну ты крепись, у тебя ВИЧ положительный анализ пришел. И уходит. И э, парень просто в свои там, 23 года понимает, что у него спит, ну ВИЧ. И он начинает об этом думать, начинает об этом переживать, он начинает представлять себе, как это говорить родителям, не говорить родителям. И он провел очень длинный день в этих размышлениях. И к вечеру она к нему подходит говорит, как у тебя отчество? Он называет ей свое отчество, она говорит, ой, извини, это не у тебя, у нас еще один есть такой же фамилии". и уходит. У меня была да? ситуация, когда мы были на практике, и я обожаю внутривенки, я обожаю внутривенки и получать, и делать. И свою первую внутривенную инъекцию я научился делать на папе, когда мне было 9 лет, я на нем тренировался. Ставил ему глюкозу и физраствор. Вот это святой человек. А потом, ну, соответственно, на практике. И я, естественно, делал много этих внутривенок. <coughs> я ненавижу, когда медсестры их плохо делают, потому что что они тогда вообще хорошо делают? А я очень хорошо делал внутривенки. Но а, что-то дернулась пациентка, что-то там произошло, и э, пока игла была, она вышла из э, вены, я укололся окровавленной иглой. Ну, какая-то бабушка лежит в терапии, я все промыл, естественно, все мы сделали. Я выхожу оттуда, э, подхожу к медсестрам и говорю, слушайте, я укололся тут иглой э, вот от этой пациентки. Я говорю, с ней же все нормально, у нее же какой-нибудь там э, хронический э, пилонефрит или какая-нибудь херня такая. Они говорят, вот... Тебе вообще повезло, потому что из двух этажей это единственная женщина с лихорадкой неясного генеза. У нее а, держится очень высокая температура уже на протяжении двух недель, и мы не можем а, поставить диагноз. И у нее подозрение на несколько вирусных, там, клещевой энцефалит, баррелиоз и так далее. Ну, в общем, это у меня был такой интересный момент в жизни. И а, справляясь вот с этими моментами, проходя через них, мы понимаем, как к ним относиться и как их проходить. Потому что в первую очередь я приглашаю ваше определение начать с того, что в вашем здоровье является тем, что является... Да, у нас есть три сферы жизни, и нам важно сортировать по ним события и поведение. Это сфера творчества, где я делаю так, как мне хочется, и я стремлюсь сделать так, как я придумал. А, вторая – это там, где я просто выбираю из а, возможных вариантов и ищу. И третья – это там, где я просто вынужден привыкать. И вот а, понятно, что здоровье выбрать невозможно, да? Типа дайте мне вот это вот получше. А, а, а, а вот вопрос, какая часть нашего здоровья является частью нашего творчества, и какая часть нашего здоровья является тем, к чему мы должны привыкнуть и на что опереться и это очень важная сортировка я сейчас прочту вопросы и вернусь к этой сортировке это это не так просто просто когда мы говорим это уровень энергии ребята ну что это такое это просто метафора это не определение а, потому что бывают очень энергичные люди которые просто вот и он сгорел э, да и он не оказался здоровым а, Бывает такое, что ну, человека какая-то болезнь очень быстро съедает, несмотря на то, что у него много жизненных сил. Жизненные силы – это тоже ну, некая метафора, потому что если даже мы возьмем китайскую традицию, там где это будет ци, ци бывает разных типов, и совершенно не обязательно, что это вот прямо тип энергии здоровья, да, мастера, обладающие… Высокой, высокой концентрации ЦИ могут, например, болеть насморком. Итак, у нас есть три э, ключевых элемента. Э, может ли счастье продлить жизнь? Я думаю, что э, это неважно, потому что вопрос состоит не в продлении для меня жизни. Продление жизни можно поставить как цель, можно этим интересоваться, можно думать о том, что старость – это болезнь, и можно быть более здоровым э, в течение долгого времени – я вижу старость как очень комплексный элемент изменения взаимоотношений с собой и с окружающей средой, и для меня она очень похожа определение старости с определением болезней, безусловно. Но для меня вопрос не в том, продляет ли счастье жизнь. А, счастье наполняет жизнь смыслом, потому что длинная жизнь а, без, без счастья, она ну, где-то бессмысленна. Большинство людей, если к ним прилетит волшебник в голубом вертолете и скажет, друзья мои, вы будете жить вечно, но вы будете жить так, как жили две последних недели, в этих же самых состояниях, с этими же мыслями, с этим же качеством и удовольствием от жизни. Большинство людей не согласится на такую а, жизнь, поэтому это очень важно. А, страхи они находится на бессознательном уровне, но вот как раз моя работа состоит в том, как справляться с тем, что делает бессознательное. Да, Еще раз, значит, у нас есть три категории – творчество, поиск и привыкание. Поиск вычеркиваем, оставляем здоровье в двух категориях. Что из нашего здоровья? Мы будем считать, что нам нужно привыкнуть к этому. Что из нашего здоровья мы считаем э, частью творчества? И здесь очень важный вопрос, потому что я часто сталкиваюсь с людьми, которые... Э, Например, это очень часто, например, женщина, которая построила самостоятельно успешный бизнес. Обычно это супер крутые, упертые, сильные люди, которые с несломимой волей гораздо круче, чем мужики, которые построили свой бизнес, которые привыкли, что если вопрос появился, она его решит, бандиты придут с бандитами, чиновники с чиновниками, ну, в общем. И вот эти тип женщин, очень часто сталкиваясь с вопросами здоровья, пытаются применить ту же самую стратегию. Типа, сейчас мы все это решим. И там происходит такая штука, что это не срабатывает напрямую, потому что другого человека можно переубедить, можно его заморщить просто силой личности, да? можно э, найти, покровить. Но ну, в общем, как-то со здоровьем это, это, это более сложная история. То есть, с одной стороны, можно прийти к самому дорогому врачу, можно найти какого-то классного врача. Это можно начать разбираться в этой сфере, но она правда слишком большая, и у нас так как нет определения, куда мы двигаемся, как мы можем понять, ну вот я то, что делаю, она ведет меня к здоровью или нет. Это один вариант, да, то есть когда человек думает, что эта сфера моего творчества, здоровье будет подчиняться моей воле. Напрямую не подчиняется, очевидно. И оно очень сильно связано с естественно, с какими-то нашими генетическими предрасположенностями, но она связана и с образом жизни. И образ жизни – это коварная штука. Мы настолько в современном мире привыкли к мгновенной реакции, как нас раздражает, когда нам долго не отвечают, когда долго нет доставки, когда долго нет реакции от магазинов, которые мы заплатили. Мы привыкли к мгновенности, и эта скорость все возрастает и возрастает. И со здоровьем та же самая история, почему фармакология так мощно процветает, и все ждут, когда будет лекарство, когда будет таблетка от коронавируса. Потому что это надежда на чудо, это надежда на то, что бам, и сразу есть результат. А вот образ жизни, он же а, трансформирует наше здоровье постепенно и из И иногда там просто нужен процесс восстановления и накопления для того, чтобы фу, тело могло перейти на другой а, уровень здоровья. Поэтому это, это очень важно. С другой стороны, есть люди... Ко мне приходит женщина, а, и она 7 лет живет с гипертоническими кризами. У нее высокое давление. Врачи от нее просто все отмахиваются. Они... М -м да, Настя, это безусловно индивидуально, но я вас приглашаю подумать не про то, как кто-то делает, а про то, что мы будем относить к тому... К чему мы будем привыкать, а к чему мы не будем привыкать. И вот женщина а, приходит, значит, достаточно молодая, 38-40 лет, а, гипертонические кризы. У нее зашкаливающее давление, и доктора ей говорят, это у вас психосоматика, пейте антидепрессанты, у вас психика не справляется. А но она, естественно, прежде чем пить антидепрессанты, попыталась найти и нашла меня э, на свое везение. Я говорю, у вас есть с собой тонометр? Она говорит, да. Я говорю, давайте мерить. Я говорю, ну, можно я сначала пульс попробую? Я слушаю ее пульс, как э, принято у нас там э, в, в западной, в китайской медицине слушают пульс. А, и я понимаю, что у нее нет в этот момент давления. После этого мы меряем давление тонометром, и у нее есть давление. Я начинаю подозревать кое-что, я проверяю снова, и она говорит, ой, надо перенести на другую руку, видимо, у меня сейчас повышается давление, я от разговора с вами волнуюсь. Переносит на другую руку, давление еще выше. И я обнаруживаю э, в процессе наблюдения, что у нее сложился условный рефлекс э, на тонометр. То есть, когда тонометр гудит, а он же компрессор, да, помните, старые они были такие, накачивание вообще, и, и компрессор тоже... И люди делают, если вы последите за ними, вот так вот. И, э, в общем, мы с ней потратили час на то, что я учил ее, как чувствовать расслабление, и как снижать свое давление, когда она слышит звук тонометра. И она обнаружила, что она может э, померить себе давление, и оно будет у нее снижаться. Там была забавная ситуация, у нее был стресс э, 7 лет до этого, тяжелая переживания, там, кризисная ситуация, и ей на фоне этого стресса померили давление, и сложился условный рефлекс просто. Но она к этому привыкла, она уже о себе думала, как о гипертонике, она уже э, была готова списать себя со счетов и просто привыкнуть и жить с этим. И вот здесь вопрос, с чем нам надо, к чему нам надо привыкать, а к чему нам привыкать не надо, и что нам нужно сделать э, творчеством. Потому что, к сожалению, в большинстве случаев люди выбирают вообще, идею непривыкания и не творчество, Они выбирают идею надежды. Вот понятно, что человек, который потерял руку или ногу, он не надеется, что он, когда-нибудь у меня отрастет новое. И он ждет и сидит и смотрит, что когда появятся первые ростки и листочки. А со многими другими состояниями мы сидим и надеемся. И надежда это то, что нас сильно убивает. Я сейчас общался с друзьями, они как раз накануне того, как всех закрыли, вернулись из Европы и их закрыли на карантин. И день, когда они должны были выйти из карантина после прилета из Европы, был днем, когда объявили всеобщий карантин. И у них была надежда, что завтра они пойдут гулять, и этого не случилось. И они это состояние надежды эти две недели практиковали, и дальше они его практиковали вот до сих пор. И фигня состоит в том, что... Здесь нет же никакой даты, да, когда это отменят, какая разница, когда это отменят. А что если это в январе отменят? Каждый день и каждая минута этого времени могут быть ценными они а либо. Если мы надеемся и ждем, то а, это такое нахождение в очереди да. Ожидание это же не, не жизнь, это же так. Ну, предчувствие, что вот-вот мы начнем жить. И здесь та же самая история: человек ждет, когда он выздоровеет. И вот а, первая штука, которую я прошу вас практиковать: что можно в здоровье точно превратить в практику, в поведение, в ваши действия? А, многие вещи с, со здоровьем связаны с везением. А, они связаны с тем, повезло не повезло. Они связаны с тем, знаете ли вы, как эта система устроена и умеете ли вы там. Uh, найти для себя наилучшее обслуживание, например, и выстроить отношения с врачами. Да, но есть вещи, которые каждый человек может начать делать. Uh, когда изучали людей со спонтанными ремиссиями, а вы знаете, что огромное количество людей, есть такое явление спонтанная ремиссия, да, случайное выздоровление такое внезапное, в частности, от смертельных и тяжелых всяких заболеваний. И uh, про спонтанные ремиссии есть несколько интересных uh, фактов. Во-первых, они... Понятно, они очень сильно связаны с, со сном. И есть э, интересная статистика, где людей с очень тяжелыми смертельными заболеваниями наблюдают, что спонтанных ремиссий и чудесных исцелений и улучшения состояния лучше у тех людей, которые лучше спят, лучше соблюдают ритм, лучше соблюдают режим. И э, то, что вот они пишут, что сейчас переживание на бессознательном уровне, это разрушает сны, это, к сожалению, крайне неприятно. И обратите внимание, что сон как таковой, да, если мы брали с вами э, восточную медицину, мы говорили больше про эмоции. В западной медицине ничего лучше, чем сон, не придумано. То есть э, современные исследования сна говорят нам о том, что просто такого препарата или медицинской процедуры, которая настолько бы улучшала... Э, факторы и генетические, и биохимические, и физиологические так бы восстанавливало тело и настраивало его на здоровье как сон, просто не существует. И это бесплатно. И сейчас есть возможность это делать, и очень важно повысить качество собственного сна просто настолько, насколько это только вам доступно. И а, здесь очень важно понимать, что сон не создан для того, чтобы вычищать эмоции. Потому что если во сне мы переживаем эмоции, занимаемся перевариванием эмоций, это означает, что качество сна с точки зрения здоровья низкое, потому что мозг занят не тем, чем надо. Да, в обычной жизни наш мозг в основном занят тем, что он обрабатывает зрительную информацию. И большая часть мозга обрабатывает зрительные стимулы. Почему сон связан в частности с тем, что мы ничего не видим, закрываем глаза и исчезают зрительные стимулы? Потому что эта часть мозга, это гигантский суперкомпьютер, переключается на обработку и настройку внутренних органов. Это суперресурс, это мощнейший э, инструмент, который... Да, то есть это тот же самый гений, который строит мосты, космические корабли, айфоны, построил вот всю нашу цивилизацию, мозг. Он переключается в то, чтобы настроить, отладить, дирижировать и э, дружить части нашего тела клетки, органы, огромное количество э, сигналов приходит из кишечника и от внутренних органов, и э, до появления висцеральной теории сна было непонятно, куда они вообще идут, потому что рецепторы в органе есть, а в мозге нет обрабатывающей сферы. И вот штука такая, что если мы сильно эмоционально перегружены, и э, в течение ночи мы заняты перевариванием эмоций, это означает, что мозг не занят тем, чтобы отлаживать наш физический Интерфейс. Так, к сожалению, человек, как правило, начинает творчески подходить к здоровью, когда невыносимо уже терпеть, когда тело уже кричит. Да, безусловно, Настя, это безусловно так, но я, собственно, обращаюсь к людям, в чьих интеллектуальные силы и добрые намерения я верю. И для того, чтобы улучшать и практиковать свое здоровье, ну, нет необходимости дожидаться, когда тело кричит. Да, и, собственно, ну вот болезни – это, по большому счету, ну, не какое-то патологическое состояние. Очень часто это некий способ тела просто э, организовать другой образ жизни, э, дать другие сигналы. И э, если мы упускаем первый, самый главный сигнал, а самый главный сигнал, который нам нужно научиться чувствовать – это сигнал усталости и желания спать. И нам нужно его откалибровать, уточнить и научиться Высыпаться, научиться отдыхать тогда, когда это возможно. Следующая история. Да, значит, что выяснили, когда изучали спонтанное исцеление? Сон является одним из ключевых факторов. Я сделал, вот Аня проходит курс про сон. Я сделал суперкурс, я собрал туда большое количество деталей, которые правда позволяют повысить качество сна. А, вопрос состоит а, для меня не в том, вот эта вот история, мы сейчас к ней вернемся, Аня, да, этот а, способ мышления про здоровье, что есть проблема, нет проблемы. А, во всех других сферах, в которых мы относимся творчески, мы двигаемся постепенно. И второй элемент, а, кроме качества сна, это способность наблюдать за мельчайшими улучшениями и, и уделять им внимание. Когда человек заболевает, и у него появляется симптоматика. Боли в спине, головные боли, температура, интоксикация, вялость. Все это очень интересные, яркие вещи, которые увлекают наше сознание. И наш мозг заточен под то, чтобы дискомфортное ощущение обсчитывать. Все люди, которые выздоравливали и проходили через сложные состояния здоровья, возвращаясь к здоровью и счастью и жизни, имеют несколько характеристик. Первое – качество сна. Второе – тончайшее, внимание, тончайшим, мельчайшим улучшением. И штука такая, что если вы не тренируете себя делать это, когда вам хорошо, вряд ли вы сможете это сделать на фоне какой-то симптоматики. Поэтому это практика, которую я приглашаю вас включить в свою повседневную жизнь уже сейчас. Вы ставите себе таймер, который вам напоминает, что вы это практикуете, и вы задаете себе вопросом, какие ощущения в моем теле говорят мне о том, что я здоров, и какие мельчайшие улучшения в своем самочувствии на сегодняшний день у меня есть. Потому что смотрите. Мы можем чувствовать себя здоровыми, и мы можем найти эти улучшения, если вы сильно потренировались. Бывает такое, что болят мышцы. Если вы очень-очень сильно потренировались, бывает состояние, похожее на а, гриппозное такое, когда тонкие всякие мелкие мышцы болят в теле. Но мы при этом себя не чувствуем больными. Да, мы можем а, взять и на это положить ощущение здоровости. А, то же самое, если был суперинтенсивный день, и мы устали, например. Это может быть не самое приятное и лучшее самочувствие, но мы можем чувствовать себя здоровыми, и мы можем в этом самочувствии найти улучшение своего самочувствия относительно прошлого. Здесь просто вопрос поиска, вопрос вот этой вот некой позитивной предвзятости. И я приглашаю вас попрактиковать и потренировать себя, Находить улучшение, потому что если наше здоровье не улучшается, наверное, оно ухудшается так или иначе. Как получается, что тело кричит, психосоматика выдает, а когда человек доктор сдает анализы, проверяет себя, здоровье как у космонавта. <coughs> Смотрите, еще раз, это разные вещи. Сигналы, которые мы можем слышать, и сигналы, которые могут быть прочитаны при помощи каких-то анализов, совершенно не связаны иногда между собой, потому что бывают очень серьезные а, сигналы в анализах, которых человек чувствует себя вообще прекрасно, так называемые молчаливые заболевания. Да, и бывает наоборот, когда человеку кажется, что все у него все плохо и паршиво, а в теле ну, так, как бы а, организационно все хорошо с точки зрения западной медицины. А, здесь скорее речь будет идти про эмоциональный перегруз, про дисбаланс вегетативной нервной системы. И здесь ключевым элементом будет настраивать свое состояние. Я понимаю, что огромное количество людей, даже те, кто проходил мои курсы, время от времени дают себе какую-то поблажку. Но это реальные полевые боевые условия, когда имеет смысл что-то отработать. Потому что когда люди в хорошем состоянии на фоне благополучия общего жизни пришли на семинар, попробовали, а, да, ну тут я стал меньше тревожиться, тут я со страхом поборолся, тут я с грустью, вроде как хорошо. Но давайте скажем честно. Огромное количество наших негативных переживаний и состояний в обычной жизни, мы избегаем их, просто отвлекая себя и развлекая себя. Человек понимает, что вот подступает что-то, он просто организует встречу или едет в путешествие, или идет куда-то в ресторан, развлекает себя шопингом. Сейчас мы оказались в ситуации, когда мы очень честно сталкиваемся с тем, а как наш мозг натренирован. И мы понимаем, что знать, как себя тренировать и тренировать себя – разные вещи, потому что, ну, блин, все знают какую-нибудь технику изучения иностранного языка или тренировки э, мышц жопы, да, э, которая прекрасная. Но знать эту тренировку и ее делать, и получить тот результат, ради которого мы ее знали – это разные вещи. И… Идея такая, что постоянно бомбардировать себя вот этими направлениями, потому что я оцениваю качество состояния, и это вторая вещь, которую я вас приглашаю поделать, оценивать качество собственных состояний, покалибровать себя, понаблюдать за собой. Это не самый простой навык, мы будем этому учиться в частности тоже, потому что я сейчас смотрю, люди говорят, там, я раньше не пил, теперь я попиваю вино, это вообще нормально, ненормально. Смотрите... В карантине, в той ситуации, в которой мы есть с точки зрения иммунитета и настроения и всех остальных историй. Я вообще ничего не имею против алкоголя. Но я бы предложил всем быть очень внимательными, потому что я за последнее время столкнулся с несколькими людьми. Кто-то друзья, кто-то клиенты, о ком я забочусь. А, люди думают, что «ой, это ненадолго, сейчас специфическая ситуация, поэтому можно себе позволить». И они начинают позволять себе, начинают позволять себе каждый вечер. К сожалению, алкоголь имеет а, такую же природу, как сахар, и даже чуть-чуть похуже. А, он, а, он встраивается в жизнь, и ухудшение настроения, которое возникает после нескольких дней употребления регулярного алкоголя, человек считает собой. То есть там нет такой штуки, что «это из-за чего-то». А, в смысле, это вот из-за алкоголя. да? Ему просто жизнь вот так теперь видится. И это, в этом мерзкая э, подноготная алкоголь. Поэтому, если вы э, любите алкоголь, это часть какая-то, которая вас радует, э, я предлагаю простой режим. Объявите, если вы живете не один, объявите о нем. Это позволит вам его легче придерживаться. Не, не больше двух дней подряд, и дальше перерыв не меньше трех дней. Нужно от трех до пяти дней для того, чтобы печень э, и нейромедиаторы нормально восстановились, вы бы чувствовали себя по-настоящему снова хорошо, и следующая порция алкоголя была бы ну, каким-то праздником, развлечением, а, который не наносит вреда. Кроме того, алкоголь, к сожалению, все-таки снижает иммунитет, если его регулярно фигачить. А, да, у кого-то кофе при страсти развилось. Но вот здесь очень важно для себя простроить режим. Там были вопросы, как, как не жрать. Ребята... Для того, чтобы не жрать, нужно, мне кажется, мне больше всего нравится итальянский подход. Да? Вы берете и делаете четкое расписание завтрак, обед и ужин, назначаете их себе и делаете их максимально вкусными и классными, так, чтобы это было просто, чтобы это было событие, если надо приготовить, ну, в общем, Вложите в это внимание, время и насладитесь этим по-настоящему так, чтобы мозг запомнил, что вот это было клево. Это раз, два, там возникает такая же штука, как с инстаграмом, когда человек уже устал, он незаметно для себя берет, на 500 из картинки, когда его начинает тошнить, он понимает, что он смотрит в инстаграм, хотя он не собирался. Да? И тут же самая история, люди в бессознательном состоянии заглядывают в холодильник и думают, чем развлечься. Повесьте туда какую-нибудь омерзительную картинку. У меня друг, ему нужно было сушиться, и он, он просто купил модель человеческого жира силиконовую. Это самое омерзительное, что я видел, вот просто из сделанного человеком, хуже только плохо положенная плитка таджиками. Но вот этот кусок жира он положил себе в холодильник. Так что, когда он его открывал, первое, что он видел, это кусок жира. Этот кусок жира напоминал ему о том, что... А, да, точно, не хочу этого делать. Можно повесить картинку снаружи и положить еще что-то внутри. Можно заклеивать холодильник скотчем. Цель этого процесса состоит в том, чтобы процесс открывания холодильника стал, ну или там шкафчика со снеками, стал осознанным. То есть э, идея не в том, что скотч вас удержит. Идея в том, что пока вы будете открывать скотч, какая-то часть вас скажет, ты что делаешь, позорник. Ну, э, Интервальное голодание, как считаешь, здоровый метод контроля? Ну, в принципе... Я бы называл это не голоданием. Сейчас вот я изучал способы, которые в биохакинге, они называют это окно приема пищи. То есть если мы фокусируемся на части, которая голодание, это вызывает дискомфорт. Если мы фокусируемся на части, когда мы принимаем еду, и вот эта идея сделать 8-часовое окно приема пищи в течение дня очень прикольно. Но еще раз, пропишите себе режим, повесьте его ждите его, готовьтесь к нему, сделайте из этого праздник. Просто самое страшное, что с едой происходит э, и с алкоголем, когда эти вещи происходят незаметно от себя, в тайне от себя. Когда человек э, впал в какое-то состояние, устал, открыл, знаете, как э, нашел себе какое-то оправдание эмоциональное. У нас был э, врач-нарколог, который лечил алкоголиков, и сам был алкоголиком, и мы как-то стоим в... Ну, люди часто тем, чего лечат. Да, мы стоим в столовке, и тогда мобильные телефоны только появились, это конец 90-х, у него была такая большая рация, это, и он поднимает ее к уху, начинает что-то разговаривать. А вы же знаете, ну, когда человек изображает, что он разговаривает по телефону, если это не крутой актер какой-то, всегда ну, вот, видно, там есть кто-то на той стороне, я понимаю, что там никого нет, и он начинает кричать, Типа кладет трубку, возмущается, говорит, ну как тут не выпить с такими людьми? Ну и выпивает. Вот э, мы начинаем искать себе всякие оправдания эти глупые. Да? Э, сделайте из этого ритуал и праздник, делайте это заметным для себя. Кое-кто, может быть, этот кое-кто даже сейчас на семинаре, я вчера сторис видел, э, мне очень нравятся люди, говорят, вот мы сидели на карантине, никуда не выходили совсем. И у нас тут вот заболел человек дома. Как это произошло, вообще непонятно. Мы теперь даже за фруктами выйти не можем. Как эти два утверждения в одной фразе уживаются? Да? То есть я никуда не ходил, и даже за фруктами теперь не могу выйти. Но очевидно, что... А человек бессознательно ходил за фруктами, видимо, не замечал, это не считается покиданием квартиры, когда за фруктами идешь, да? Если считать каждый прием пищи волнующим событием, вы не сможете, чтобы он наступил чаще. Я, например, обожаю слушать музыку, и у меня есть вся эта меломанские приблуды, но я вам хочу сказать, что если есть иллюзия, что можно сидеть и целыми днями Слушать музыку, когда у тебя прекрасный там плеер, наушники, подписка на высококачественную музыку, это не так, это снижает э, удовольствие от этой музыки, и ты не хочешь этого, ты хочешь сделать из этого событие, ты на самом деле высвобождаешь время и э, делаешь расстояние между этими историями, поэтому я знаю, о чем говорю, я очень люблю есть, я очень хорошо разбираюсь и в готовке, и в еде, и для меня еда является одной из значимых составляющих жизни. Поэтому я практикую и рассказываю. Итак, да, наблюдайте за минимальными улучшениями. Что в моем самочувствии сегодня улучшилось? Как это сделать? Что мне еще сделать? Что мне заметить в своем самочувствии, чтобы оно улучшилось? И у меня вот про эмоции есть вот эта вот метафора, что... Главное это не радость, потому что люди начинают у себя мерить, как, какое у меня состояние. Да паршиво мне радости нет и все и как бы человек дальше начинает, ну вот это все мне технике не подходит. Мне не интересует, есть у вас радость или нет. Меня не интересует, есть ли у вас приверженность радости, то есть вы свою внутреннюю деятельность мыслительную деятельность, свою, вот весь настрой, вы ее строите в направлении радости или вы позволяете себе читать новости и э, запускаете эту мыслительную жвачку, потому что радость, может быть, придет к вам неожиданно. Но если вы в это время заняты переживаниями и всякой э, страхом и так далее, ей некуда, она такая, а, извини, ну ладно, мест нет, все, и уходит. Поэтому э, я предлагаю наблюдать за собой и следить вот за своей приверженностью радости. То есть сейчас радости может не быть, но я ее жду. Ну, как бы, знаете, когда вы э, в моногамных отношениях, вы любите своего партнера, вы же не думаете, о, партнера сейчас нет, можно э, с кем-нибудь перепихнуться. А, вот если вы как бы моногамию с радостью настраиваете, ее, может быть, нет сейчас дома. Но это не означает, что надо сейчас засрать себе мозг другими всякими переживаниями. И, ну, ладно, раз нет радости, пойду это, о, себе. И э, очень важная часть про э, здоровье – это вопрос того, что мы переходим из одного состояния в другое постепенно. У нас есть э, такая штука. Очень важно делать то, во что вы верите, да, потому что вы знаете про плацебо, ноцебо. Э, в начале 20 века было много описано случаев, когда у людей, например, вы знаете, аллергии развивалась на... Э, искусственные цветы если сделать их достаточно похожими на те цветы на которые у человека есть аллергии, у человека развивается очень часто аллергическая реакция прямо в моменте это говорит нам многое о том как мы реагируем и очень важно верить и делать то во что вы верите для себя и э, одна из вещей которые я хочу чтобы вы поверили и поделали у нас есть три вида будущего один вид будущего это фантазии мы думаем вот было бы так, но так никогда не будет. И у нас вот есть это светлое э, грусть и романтическое настроение. Но знаете, как э, люди там думают, я хочу частный самолет, так было бы здорово, я бы летал по всему миру свободный. Вот. Э, но ну, имеется в виду, что как бы это такая штука, которой в моей личной жизни не будет. Э, и когда человек думает об этом, он рисует себе картинки такие, э, как будто бы это... Знаете, Диснеевский мультик или Диснеевский фильм он там весь такой волшебный, красивый, безупречный, но очевидно волшебный в смысле несуществующий. С другой стороны, у нас есть такой вид планирования будущего. Мы точно знаем, что будет происходить. Ну, то есть. Что бы ни происходило, вы знаете, что э, две недели спустя, месяц спустя вы будете там, чистить зубы или ходить в туалет, или пить воду. Да? Есть какие-то простые бытовые вещи, которые вы точно знаете, что будут. И когда вы о них думаете, вы не думаете, вау, вот бы почистить зубы через две недели. Ну, то есть бывают такие ситуации, когда вы так думаете, но необы обычно так нет. Да? Вот я хочу, э, чтобы вы поиграли в такую штуку. Многие сейчас развлекаются, представляя себе, что они заболеют и будут иметь тяжелую форму коронавируса. И для того, чтобы уметь представлять это как следует, они даже смотрят видео, как там люди в реанимациях лежат. Все люди в реанимациях выглядят примерно одинаково. Это очень мерзко, неприятно, пугающе. И если с ними ассоциироваться, то долго не прожить. Поэтому если у вас посещают вас какие-то мысли, которые вы считаете сейчас вредным прогнозом для себя, которые явно не делают вас счастливее, здоровее, умнее, богаче, то перенесите их вот в мечту. То есть вот бы заболеть коронавирусом, но это не для меня. Вот чтобы вот такое было ощущение. То есть сделайте из них диснеевский фильм «Я умер от коронавируса». А, ну, умер очень красиво в окружении Белоснежки и всех остальных этих тварей, Бэмби там. С другой стороны, да, Uh, но я останусь здоров и восстановлю свое здоровье во что бы то ни стало, нужно сделать очень простой и скучной мыслью. Но ну, большинство из нас знает, что как бы ни сложилась ситуация, зарабатывать придется, uh, какие-то вещи делать придется, заполнять какие-то документы придется, ну и так далее. Вот. И мы не думаем, типа, о, это произойдет, ну просто это так. Да? Вот эту uh, историю, когда вы думаете о том, что я останусь здоров, а если заражусь, то я потом обязательно восстановлюсь, потому что это часть моего творчества и моя жизнь будет прекрасной. И вы просто планируете это очень скучно, как само собой разумеющееся. Так, чтобы я заболею и умру от коронавируса, но вряд ли. А вот а, восстановлюсь я абсолютно точно. А, Наташа, там есть третий вид будущего, а, называется «Может быть, он нам не интересен в этом упражнении». Ребята, сейчас огромное количество людей, ну, просто мы сидим на карантине, я не знаю, люди ходят в магазины, это самый большой источник распространения инфекции, конечно, лучше заказывать курьеров, но, блин, не покупайте, если у вас дома нет сладостей, если нет мучного, то вы их не можете есть, это такое вот чудо. А, потому что люди начинают... Ой, мы в трудной ситуации, это все как бы необычно, поэтому надо нажать. Знаете, как это? А, ведьма в 1560 году не тонет в воде. Ведьма в 2020 не толстеет на карантине. Многие люди в ситуации кризисной а, и ну, такой давящей начинают себе позволять. Типа ситуация давящая, поэтому буду разгильдяйствовать. Ну, камон, если вы... А, Путешествуя по Европе в стране, где разрешено выпить, в ресторане позволили себе бокал вина э, в обед и потом по красивой, хорошей дороге, на хорошей машине аккуратно доехали куда надо, это одна история. Если вы едете ночью э, по лесу в ливень, это не время для того, чтобы рюмочку накатить и сказать, что, ну, как бы ситуация и так говно, поэтому давайте, мы можем себе позволить, никто не остановит. Все наоборот, то есть надо... Вот эта приверженность радости, приверженность качественным состояниям, мы с ними, она должна быть прямо блюстись, как никогда. И, естественно, всякие прихваты с едой и сахаром, просто сахар разрушает настроение. Мне огромное количество людей, у меня эмоциональное выгорание. Я говорю, вы жрете сладкое? Да. Вы пьете регулярно алкоголь? Да. У вас не эмоциональное выгорание, у вас просто ломка ежедневная потому что вы потребляете наркотические вещества кстати в рамках рассуждения о том что такое здоровье я вас приглашаю подумать над тем чем акклиматизация вы знаете же процесс акклиматизации если вы приехали в какую-нибудь страну с другим климатом тело какое-то время к этому всему привыкает да? и потом настраивается на эту среду и как бы в ней живет и если что-то изменится ему будет уже нехорошо оно снова должно будет акклиматизироваться вот это один процесс. Чем акклиматизация отличается от наркомании? Ведь когда человек, когда человек привыкает к наркотику, он потом тоже без него не может. Вот подумайте, это является частью, на самом деле, путешествия в определение здоровья. Итак, подводя итоги, смотрите, я со своей стороны... Хочу сказать, что западная медицина, лучшее, что мы знаем про необычное состояние здоровья, улучшение здоровья, повышение иммунитета, исправление с чем-то, это сон. И я, правда, сделал крутой семинар, вот там Аня была на нем, на самом деле здесь много людей, которые на нем были. Он очень качественный семинар про то, как повысить качество сна. Мы проверяли с ребятами, у, у которых есть хорошие трекеры сна, эти кольца, которые следят за фазами сна, вот они просто спят нормально, вот они занимаются упражнениями семинара и спят просто офигенно, потому что можно спать 8 часов, но из них все будет поверхностный сон большая часть. А можно поспать 7 часов, из которых 2,5 будет глубокий, 2,5 будет парадоксальный сон, и тогда восстановление гораздо круче. Поэтому я вас прямо умоляю, если у вас есть хоть какие-то намеки на то, что ваш сон недостаточно качественный, этот курс для вас, он простой, детальный, подробный, и он повысит качество вашего сна, потому что... И он еще нацелен на то, чтобы к нему можно было возвращаться, потому что качество сна у всех сбивается несколько раз в году. Из-за перелетов, из-за смены э, сезона, из-за каких-то перегрузок. Поэтому, пожалуйста, вот курс про сон – это для вас. С точки зрения восточной медицины, все, что касается иммунитета и здоровья, это наше настроение и эмоции, мысли, жвачки, страхи, тревоги, день сурка, вот эта вот подавленность какая-то, когда мозг начинает подкидывать картинки: а что ты будешь делать тогда? Вот если это так, и вся эта история сияющим внутреннем состоянии, потому что здоровье это в частности настроение. Здоровье это в частности ваше внутренние настрой и состояние. Это. Сложное время, его сложность в том, что нас не может, нет такого количества способов себя развлечь, сбежать, да, мы сталкиваемся с реальными переживаниями, и я считаю, что это просто супер момент тренироваться. Спасибо огромное, хорошего вам вечера, прекрасной недели, будьте здоровы и спокойны. Пока-пока.